Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре Проект называется One Million Token э -э Назвали просто Потому что всего у нас предложение 1 миллион токенов э -э В общем, для чего нужен Данный токен Раньше он был на эфире, сейчас он на Binance Smart Chain Переехал Это получается как Утилита ERC20 для рекламы э -э Криптовалюты там, Разных игр, построенных на этой базе. В общем, это как платежное средство, просто у нас и все. Что мы имеем? 1 миллион токенов. С мая 2019 года за данные токены можно было играть в различные игры, различные там слоты, кости и тому, тому подобное. На разных сайтах, получается, посвященных криптовалюте и разным играм. В общем, ERC20, 1 миллион токенов, это у нас хорошо, это мы имеем Binance Smart Chain контракт, вы можете всегда его проверить, посмотреть, что к чему да как, ну, полностью всю спецификацию. Binance Smart Chain скан можно посмотреть, также диаграммы можно глянуть. В принципе, поэтому у нас как бы, никаких трудностей пока нет. Что у нас дальше? Почему мы должны владеть именно этим токеном? Как и на всех проектах Небольшая там разная примарочка Идет отличное сообщество Присоединяйтесь к нам и тому подобное В общем каждый выбирает Для себя сам как использовать Данный токен Поэтому Такие вот дела у нас Что у нас по команде По команде у нас люди конечно Немного скрывают свои лица Но тем не менее хоть что то имеем Какие у нас есть биржи Сразу же мы можем по всем биржам посмотреть. Ну, в основном это PancakeSwap, самое актуальное. Опять же, здесь сценарий использования. Это как служебный токен для оплаты рекламных услуг и возможность как бы, торговать на децентрализированных и просто централизированных биржах. Также вы можете на него сыграть в онлайн определенные игры, там, смотря где он добавлен. То есть, после обсуждения они решили приехать с ERC20, как я вам говорил, и просто попали на Binance Smart Chain, потому что сеть новая, сеть актуальная. И минимальные комиссии, не то, что сейчас на эфире. Потому что там очень большие комиссии за банально там любую транзакцию. Здесь небольшие вставочки с CoinGecko стоят. Ну, к этому мы сейчас еще доберемся. Поэтому как-то так. Ну, и, конечно же, торговать надо будет на PancakeSwap. Очень удобно. Ладно, ребята, двигаемся мы дальше. Попадаем мы на CoinGecko. У нас здесь цена доллар тридцать. Как вы видите, в эфире на 13%, в биткоине на 12,4% он подскочил. Ну и конечно небольшой откат в районе 4% процентов получил. Если по графику посмотреть, сейчас график, конечно, просевший немного. И он сейчас уйдет очень очень рваный. Покупает, продают, покупают, продают. Как вы видите, сейчас доллар тридцать, а был доллар сорок пять. Сейчас будет отличная возможность ворваться и немного сыграть на разнице курса. Здесь мы имеем биржи. Здесь, конечно, старые у нас эти показатели стоят. Но, тем не менее, мы их имеем. Что у нас дальше? У нас есть Twitter. По Twitter у нас 15 тысяч пользователей. Довольно-таки активно идется Twitter. Как я говорил, на PancakeSwap можно будет залететь и... Обменивать данный токен Так что можно наблюдать Интересную картинку они добавили Опустили Все остальные монетки И чисто идет One миллион токен Ну в принципе прикольно Так что можно здесь за новостями наблюдать а Также есть Telegram На 10 тысяч человек отличное сообщество И можно всегда со всеми пообщаться Прийти какой-то определенной мысли К идее И да, пообщаться напрямую с администрацией данного проекта также имеем на медиум небольшую статейку. Вы точно так же можете здесь получить все ссылочки. Поэтому почитали, посмотрели. В принципе, с проектом уже ознакомились. Денежку загнали, на курсе поиграли и на этом заработали. В общем, такой, ребята, у нас проект. One Million Token. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну, в общем, всем удачи, всем профита, всем пока!